Как петь высокие ноты? Сегодня поделюсь с вами классным лайфхаком, который на 100% поможет вам облегчить этот процесс. Но давайте обо всем по порядку. Меня зовут Анна Камлевская, я ваш личный педагог по вокалу. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход новых полезных и интересных видео. Ну, а мы будем начинать. И самое важное, что вы должны знать о высоких нотах, так это то, что петь их нужно в определенных вокальных приемах. А самые удобные приемы это микс, белтинг, тванг и, конечно же, головной регистр, фальцет. И представим, что вы идете по распевке с низких нот, самых низких нот, к самым высоким. Вы пройдете грудной регистр, микс и уйдете в голову. А многие говорят о таких переходных нотах, где возникают проблемы, где голос может срываться и прочие неприятности могут быть. Если у вас бывает такое, пожалуйста, напишите в комментариях, отметьтесь, скажем так. Так вот, что же сделать, чтобы легко, гладко и плавно пройти эти переходные ноты? Итак, ваша задача начать менять позицию, менять вокальный прием за два шага до того момента, где вы уже, допустим, 100% должны петь в миксте. Ну вот замерите, что от такой-то нотки до такой-то нотки у вас вокальный нос, от этой нотки до этой нотки у вас микс. Так вот, вы должны перейти в микс неровно, в тот момент где вот этот ваш отрезок начинается а за два шага начать менять позицию да? потому что у вокального носа своя позиция выстраивается у микста она уже совершенно другая и вам нужно успеть себя подготовить но если вы начинаете перестраивать позицию уже в момент в тот момент когда вам нужно быть в этом миксте вы просто не успеваете сделать это быстро особенно если у вас нет достаточного опыта для этого конечно артисты и такие профессиональные вокалисты могут быстро это сделать, если они постоянно занимаются, у них такой богатый опыт и практика, но если вы только начинаете, вам 100% нужно переходить в микс заранее. При этом не обязательно вот за два шага Сразу дать стопроцентный микс, можно чуть-чуть начать его добавлять, немножко. И вот тогда у вас будет очень плавный, гладкий переход. И не будет слушаться так, что тут у вас вот один голос, а здесь совершенно другой. Ну и, конечно, проблемы микста, это когда вы добавляете слишком много головного звука. Он звучит очень объемно, такой зевок формируется и так далее. Вот для того, чтобы вам избежать этих, всех этих проблем, я Рекомендую пройти мой курс «Высокие ноты легко». Там я рассказываю и про этот лайфхак более подробно, и про многие-многие другие, которые помогут вам все-таки начать петь эти высокие ноты и освоить, самое главное, правильную технику тех вокальных приемов, которые удобны для высоких нот. Потому что если вы не овладели правильной техникой микста и не можете сделать его на средних нотах, у вас не получается делать правильный микс, нет смысла вообще никакого пытаться миксом петь более высокие ноты, пытаться растягивать в себе диапазон. Ну, в общем, это абсолютно бессмысленная будет у вас работа, и вы ничего не добьетесь. То есть нужно освоить правильную технику. И вот в моем курсе как раз я даю эту правильную технику по шагам, по этапам, вы осваиваете и приходите к результату. Курс можно приобрести по ссылочке в описании к видео. Ну, а если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях. С вами была Анна Камлевская. До новых встреч. Пока-пока!